Бодрого всем заработка, ребята! Елисеев Михаил на связи с вами и мой канал Компас Инвестиций. Ребят, подписываемся, на нас уже более чем 124 тысячи подписчиков. Сегодня я вам покажу еще несколько отличных способов заработать копеечку в интернете без вложений. Если вы устали терять деньги в интернете, либо вы хотите начать хотя бы что-то зарабатывать, и у вас нет вообще ни копейки, чтобы понять, Реальный заработок в интернете, тогда нажмите ну, на подписаться, кстати, на мой канал и лайк поставьте. Ну, а если серьезно, то сегодня я покажу вам несколько сайтов, их будет очень много на разные вкусы и цвет, американские, русские и так далее, которые платят реальный платящий сайт. Высаживайтесь удобней. И начинаем. Первый сайт, ребята, который мы сегодня будем рассматривать, называется Mangle Cash. Ссылку на нее найдете в описании. После прохождения по ссылке нажимаем Join for Free. То есть мы должны здесь зарегаться. Используйте почту Gmail, указывайте ее здесь, сорян, загорелся. Указывайте пароль, повторяем пароль и нажимаем Join for Free. Давим на кнопку логин и все. После того, как вы зарегались. Но не забывайте, что нужно подтвердить свой аккаунт. Поэтому я уже аккаунт подтвердил, а вы идете на свою почту и нажимаете активационную ссылку. Ну а для тех, кто это уже сделал, нажимаем... на Логин вводим данные, отгадываем капчу и нажимаем на кнопку логин. И мы уже почти зашли и начинаем сейчас зарабатывать. Сейчас ребят. Я отключу звук, чтобы он мне не мешал. А вы должны отключить любые блокираторы рекламы. Ну давайте быть честным, сайт зарабатывает на то, что мы смотрим рекламу, играем в игры и соответственно, зарабатываем то, что делится. Он с нами частью прибыли от рекламодателей, все здесь элементарно просто. И для тех, кто не понимает, как происходит заработок на без безложений, вот вам и ответ рекламодатель платят чтобы разместиться здесь чтобы мы проиграли в его игру чтобы мы посмотрели его рекламу а он ну в данном случае майкл кэш платит нам часть этих денег от рекламодателя на тех же сайтах на следующих будет абсолютно все то же самое по поводу выплат, куда берутся здесь деньги в общем самый основной здесь заработок это play and earn то есть играй и зарабатывай Есть здесь несколько игр сейчас после регистрации у вас есть 24 часа в течение которых ваш весь заработок в течение первых суток будет удваиваться ребята Тут так и написано, течение 24 часов Окна, если всплывают, то мы их закрываем У меня тут второй экран есть, потому что не думайте, я куда-то там смотрю на стену Итак, нажимаем на play Кстати, можно делать это все из вашего телефона, если вы с телефона меня смотрите Есть здесь несколько игр, здесь их порядка 20, как нам говорит данный сайт Давайте какой-нибудь сейчас выберем, ну, к примеру, вот этот кроссворд, американский кроссворд, который нам, русскому, русскоязычному человеку, будет как бы неудобно разгадывать. Но нам главное здесь просто нажать открыть из бабки забрать. Вот и все. Я нажимаю. Далее перевожу на русский, используя Google Chrome, встроенный переводчик. Мне говорят, что убедитесь, что вы смотрите рекламу, и не менее 30 секунд это делаете. В противном случае вам не заплатят. А вы можете начать новую игру не ранее, чем через вот это количество секунд. Давайте, чтобы он не прыгал и не нервничал. Посмотрим оригинал. И вот тут, пожалуйста, Любой э, на ваш вкус Игровой вариант Давайте поиграем вот в этот кроссворд Нажимаем play И что же нам тут сейчас будет дано Ну в общем тут какие-то слова Мы особо не заморачиваемся а просто сидим и смотрим На вот этот обратный отсчет Когда он дойдет до нуля Нам заплатят бабки И этому будет пришествовать такое окно Что congratulations Давайте подождем Остается 1 секунда и 0 Congratulations Мы вам заплатили Можно нажать здесь И все вы сыграли еще в одну игру. Мы видим, было две, стало три. И количество денег у меня, по-моему, увеличилось, сколько я знаю. Uh, так, второй способ заработка. Watch and earn. То есть вы смотрите их видосики, которые именно принадлежат их... Платформе Мангл Кэшу Это не какая-то там другая платформа Это именно видеоплатформа Мангл Кэша Вы смотрите их видосы и на этом зарабатывать. Вот и все, но у меня почему-то не получилось это сделать Может у вас получится, не знаю Есть здесь лотерея, есть реферальное вознаграждение Если вы будете приглашать, платят здесь 5% И в 10 уровней в глубину Блин, как задолбали эти окна всплывающие Слава богу, они у меня здесь вылетают на втором экране Также здесь есть привязка вашего аккаунта И выплаты, ребята, да, минус здесь То, что Paypal, не у всех есть Paypal В Украине вообще он не работает но можно выбрать также vitae токен а для этого регаем либо vitae токен либо paypal для россии указываем ваш аккаунт от данной платеж системы которую вы выбрали и указываем минимальную q на вывод она здесь начинается у двух баксов поставили к примеру 2 бакса и как только на вашем аккаунте будет 2 доллара у вас Автоматически а золотит а золотым дождем. А, в общем, не будем сейчас жестить, не будем это В общем, вы меня поняли. Вас наградят, наградят бабосами. Бабосами наградят на ваш аккаунт PayPal либо токен Не знаю, что это такое, сами разберетесь. В общем, ребят, ссылочка будет на проект в описании. классный американский букс, который очень многие американские блогеры показывали, потому что он реально платит. А мы идем дальше. И следующий проект, teaser.tech Можно здесь заработать небольшую копеечку, которая с звонкой монеткой упадет в ваш кошелек Ссылка будет в описании Нажимаем кнопку регистрация Проходим простую регистрацию Вводим логин Пароль Подтверждаем пароль E-mail и Вводим ваше имя и ваш пригласитель здесь будет Если это буду я, то я вам буду признателен, камрадосы Вводим по-русски капчу на русском языке И нажимаем отправить Ну или как по-русски нажимается код безопасности Ребят, не забываем пройти на ваш e-mail и подтвердить реактивацию или активацию ре ваш аккаунт но я имею аккаунт поэтому я нажимаю кнопку вход ввожу свои данные нажимаю отправить здесь можно рекламироваться также а, можно здесь приглашать рефералов платят здесь неплохо 5 процентов от прибыли реферала но платит сам сайт а ничего не забирается у реферала самое главное вы здесь должны установить расширение мои друзья для этого идем в раздел расширение что у вас будет какой в зависимости браузер на такой и поставится нажимаем кнопку установить расширение появится такое расширение в верхнем в правом углу вводим смело свои данные логин от проекта и пароль от проекта и нажимаем кнопку войти. данные все указали нажимаем войти и мы попадаем в наш аккаунт прямо в расширении друзья мои теперь Давайте вернемся в наш кабинет в тизере и нажимаем «Включить уведомление. Появляется в нижнем правом углу вот такая штука. На нее нажимаем, отключаем любые блокираторы рекламы и у вас тут будут рекламные баннеры. Недавно проект только запустился, поэтому, ребята, пока рекламных мест тут, видимо, нет. Они свободны, точнее... Места-то есть, а людей пока здесь нет, но проект набирает обороты и он будет платить очень-очень много на первом этапе. Поэтому можно прочитать правила вот здесь и также смотреть вот этот сайт, на котором будет появляться баннеры, Они будут появляться только если у вас появится в нижнем правом углу уведомление, Поэтому просто оставьте это расширение у себя. И как только увидите в нижнем правом углу всплывающее окошко, кликните и вот эта страничка будет прямо перед вашими глазами. Тогда вы получите бабосы. Еще хотелось бы затронуть заработок на приглашении. Здесь есть раздел «Мои рефералы». И тут можно взять свою реферальную ссылку, приглашать друзей и знакомых. 5% от ваших рефералов вы будете Но, э, зарабатывать. Но зарабатывать-то вы будете не из их кармана, а с вами будет делиться сам проект поэтому смело делитесь этой ссылкой ваша ссылка естественно на данный проект и друзья будут помогать вам зарабатывать тем более без вложений что может быть лучше халява а чем больше пригласите тем больше заработаете поэтому все очень просто присутствует в раздел ценообразования, ценообразование на оказание услуг то есть сколько вы будете зарабатывать и сколько вы можете платить чтобы люди переходили по вашим ссылкам смотрели вашу рекламу также если хотите вы пригласить большое количество друзей себе вконтакте нажимайте друзья вконтакте рекламировать можно за деньги свою страничку в раздел пользователю есть задание по регистрациям. допустим зарегистрируйтесь по этой реферальной ссылке нажав сюда и вы получите за одну регистрацию полтора рубля еще осталось 6 возможных регистрационных аккаунтов ссылку на проект оставлю в описании Следующий сайт Globus Inter. Ребят, ссылку оставлю в описании. Проходим по ссылочке, нажимаем «Создать аккаунт». Прекрасный сайт для того, чтобы заработать здесь без вложений. Работает уже очень-очень давно и платит, реально платит. Указываем свои данные, свой e-mail, нажимаем «Создать аккаунт». После этого идем на почту, берем логин и пароль, и мы зареганы. Также не забывайте, нужно активировать с помощью ссылки, которая придет вам на почту, ваш аккаунт. Но у меня уже аккаунт есть, поэтому я нажимаю вход, ввожу данные, захожу в свой аккаунт. Итак, нам здесь нужно, не просто необходимо, кстати, сохраним мы наш пароль, необходимо установить расширение. Нажимаем установить сейчас и нам предлагают. Кстати, я показываю. Просто для того, чтобы вы понимали, что можно и на мобильном устройстве это делать. Ну, и такой же интерфейс вы найдете э, на вашем компьютере персональном. То есть можно с мобилы даже это делать. Я буду показывать на мобильном устройстве. Сейчас вы видите, у меня эмулятор. То есть как выглядит это на андроиде. Нажимаем «Установить сейчас на Android. А вы выбираете в вашем мобильном телефоне либо компьютере. «Установить там, где что, что вы пользуете». Нажимаем «Установить». Видим, что установило 159 тысяч людей. Абсолютно рабочее расширение, без вирусов, без каких-то либо косяков Итак, устанавливается наше приложение для Android. Нажимаем сюда, так оно уже установлено, да? Ага, мы его уже установили Идем на рабочий стол нашего приложения, нашего а, телефона И у нас появляется вот такое приложение Globus Давайте его запустим Вводим логин, пароль Нажимаем а, «Войти в свой аккаунт» вернемся в наш кабинет через браузер Chrome внутри мобильного телефона я это делаю если допустим вы в дороге где-то где у вас нет доступа к вашему компьютеру то просто в феновом режиме если работает у вас global мобайном на телефоне вы будете просматривать всплывающие рекламные баннеры нажимая на кнопку пропустить сейчас пока я их не вижу поэтому сарян не могу показать вы будете зарабатывать ребята и смотрим на финансах у меня уже упала Пару копеек. А, так, подождите, где-то у меня здесь было сейчас я покажу. Так, финансы, финансы, баланс. Видим, что мой баланс вот такой. Также присутствует возможность привлекать рефералов и зарабатывать, строя свою команду. Ссылку для приглашения вы можете найти вот здесь. Ваша реферальная ссылка персональная для привлечения ваших друзей знакомых, которые будут также зарабатывать без вложений. И Globus Mobile будет давать возможность вам заработать, даря часть их заработка. Ну, не из их карман, а просто лишь вознаграждая дополнительно из своего. Если же у вас компьютер, то ставите на компьютер приложение и оно будет работать у вас когда запущен компьютер и вы будете видеть всплывающие баннеры нажимая кнопку пропустить по аналогии с мобильным телефоном вы точно также будете получать деньги за просмотренные рекламные баннеры очень классный сайт рекомендую работает уже очень долго и платит ребята проверял не только я но и большое количество других людей и следующий сайт ProxyWeb, ребята, здесь можно зарабатывать от, подчеркиваю, от 2 рублей в час. И вы не ослышались, действительно, такие деньги здесь можно зарабатывать. Казалось бы, откуда платят? Если коротко объясняю, админ создал свой сайт, сделал такое приложение, такую программку, которая просто потом может перенаправлять трафик у тех людей, которые будет покупать аренду вашего IP-адреса. И вы служите как просто прокси-номер, прокси-адрес. То есть люди будут пользоваться вашим прокси-адресом. Соответственно, он делится с вами части прибыли. А прибыль здесь достаточно кошерная, и, как я говорил, от двух и более рубчиков в час. Чтобы пользоваться, для начала нужно получить, конечно же, свой личный кабинет, когда вам будут начисляться деньги. Переходим по ссылке в описании, нажимаем «Личный кабинет». Конечно, нам нужно будет зарегаться, поэтому внизу такая не очень заметная кнопка регистрации. Ее нажимаем, вводим имя, e-mail. Отгадываем капчу и нажимаем регистрация. Не забываем пройти на e-mail, получить пароль, получить активационную ссылку, которую мы успешно, конечно же, активируем. И после этого нажимаем кнопку войти и вводим все наши данные, отгадывая капчу и давя кнопку войти. Попадая в наш личный кабинет, мы можем увидеть все наши настройки. Здесь есть и статистика, выплаты, партнерская программа, которая достаточно интересна. Неплохая. Далее есть ответ на часто задаваемые вопросы и также есть настройка. То есть вы вписываете ваши адреса для оплаты. Это WebMoney, который, кстати, при выплате берет 5% комиссии. Любимый всеми русскоязычным населением Киеви и также прямо на мобильный телефон на ваш номер в России. Только, к сожалению, в России. Нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ и все. Вы присвоили ваши номера для выплат. После этого нажимаем скачать приложение, которое будет служить вот таким вот мостиком между админом, который будет потом продавать через это приложение весь трафик, ну который будет выпадать на вашу честь, который будет проходить через вас. Ребята, плохих никак, никаких отзывов я не слышал, чтобы у кого-то были проблемы, что через них идет какой-то грязный трафик. Нет, ребята здесь зарабатывают даже, вот, пожалуйста, одного человечка-скриншот, который заработал здесь, посмотрите, и выводил на свой рублевый веб-мани, 17 февраля и 28 февраля 107,316 рублей. Поэтому проект платит, ребята, ссылочка будет в описании. Очень-очень советую его себе поставить и начать зарабатывать, просто используя свой компьютер как проксификатор для внешнего трафика. А мы идем дальше. И следующий сайт, очень похожий на один интересный экран, который я показывал в своих предыдущих видео про без вложений. Называется он Cointalk, ссылку найдете в описании, друзья мои. Здесь можно зарабатывать, пока что я вижу, только одни биткоины. Как другие криптовалюты зарабатывать, не знаю, не спрашивайте. Но битки, самую основную валюту, здесь можно зарабатывать без проблем. Итак, итак чтобы здесь зарегистрироваться, вы Переходите по ссылочке в описании, далее нажимаете кнопку регистр. указываете свой юзерней, email, пароль два раза. Тут будет ваш пригласитель, оставьте то, что есть. Я буду вам просто благодарен, если вы станете моим рефералом за то, что я ищу для вас самые свежие новые экраны. После этого нажимаем «Create account», идем на наш email и активируем наш аккаунт. А у меня аккаунт, естественно, уже зарегистрирован, поэтому я ввожу свои данные и нажимаю кнопку «Войти». Что же здесь присутствует? Здесь присутствует главное окно, отображающее ваш баланс. Присутствует биткоин игра. Это кости. DICE. Bitcoin DICE. Похожая штука, как на фри биткоине. Делайте ставку и увеличивайте, уменьшайте ваш шанс на победу. Чем больше шанс на победу, тем, соответственно, привыкнешь вам меньше заплатят. Чем меньше шанс на победу, при минимальном шансе на победу выводят. При Маленькой ставочки получите огромное количество бабла Но не стоит в это играть, потому что, как правило, именно в таких вещах выигрывает только сам сайт Поэтому мы будем собирать то, что без вложений Потому что моя рубрика в данных видосах заработок только без вложений Нажимаем Faucet в разделе Earn Bitcoin и здесь выбираем то, что здесь указано У нас Так, вот эта штука указана, отгадываем капчу Нажимаем Claim Now Oh, Snap, you in correct Снова ведем. Нажимаем Claim No. Ну, правильно вел или нет? Давай! Баблишка нам озолоти! Давай, давай! Давай! Итак, Adverse, click on the ads. Если вы не видите, то вы должны отключить. Так, приостановить на этом сайте. Давайте обновим страничку. If you click on the ads, you will not see this. Redact for one Дэйс, ну давайте может на что-нибудь нажмем, на что нажмем, так, и потом вернемся назад, друзья мои Пока ничего не дали, давайте повторим, итак, я обновлю страничку Так, у нас такие окна появляются, которые мы смело можем закрывать, отгадываем еще одну капчу И давим на кнопку Click, hit to continue, то есть нажать здесь, чтобы продолжить, не забывайте отключать любые блокираторы Закрываем всплывающие окна если что-то у вас появилось. Итак, есть такой очень невидимый, я бы сказал, счетчик. Пожалуйста, подождите несколько секунд. Ждем пару секунд. Давайте нажмем Skip Add. Так, что он нам даст, бабосики, или нет? Инвалид токен. Странно, странно, до этого давал. А здесь можно заработать 10 сатош. Ладно, есть другой способ. M Bitcoin Overwalls. Overwalls, ребята. PTC всего. Вот эти баннеры вам показываются при клике на них И при просмотре вы будете получать вот это количество сатошей Допустим, вот этот За 4 сатоши Давайте нажмем на него Держим это окно в видимой области Не уходя из него Потому что если мы куда-то переключимся Допустим, вот на это окошко, да? То у нас остановится движение заполняющегося ползунка Назовем его так Итак, у нас почти что линия заполнена выбираем то что стоит неправильно кверх ногами отлично мы выбрали отлично нас благодаря за просмотр и дали нам 4 сатоши. можем это дело все закрывать давайте вернемся на наш кран и мы видим что у нас уже 8 сатуши вот таким образом нехитрым ребята практически каждую секунду можно клепать себе биткоины я не гарантирую, что вы заработаете здесь огромное количество биткоинов. Но хотя бы начать зарабатывать эту криптовалюту, которая в будущем может стать просто гигантской по цене, вы можете прямо сейчас. Благо сайтов здесь большое количество. Также попробуйте, используя фаусет, используя кран, разгадывая капча, получать по 10 сатоши. Присутствует на данном и реферальная программа в разделе реферал вы можете взять свою реферальную ссылку а если вы хотите указать адреса биткоина для вывода вы можете сделать это в разделе аккаунт и аккаунт wallets также аккаунт сеттинг вы можете указать свои данные также вы можете поменять одну криптовалюту на другую допустим если вы здесь заработали биткоины хотите получить указав в разделе банк Точнее, аккаунт и аккаунт валец Эфириум кошелек Вы можете выбрать здесь биткоин Далее, from bitcoin to эфириум, То есть, из биткоина в эфириум И количество биткоинов, которое у вас здесь К примеру, вот это количество да? 0,5 это количество биткоинов меняете на эфир и они у вас в dashboard будут отображаться вот тут на балансе перейдут из битков в эфире но имейте в виду, что присутствует комиссия внутренняя комиссия данного сервиса которая равняется двум процентам также можно посчитать по калькулятору coin market cup сколько будет стоить конвертация одной валюты в другую Присутствует ссылка живая пожалуйста и курсы который на данный момент, сколько это будет равняться, к примеру, один биткоин, к другим валютам вы можете ознакомиться. Можно внести новый депозит, если вы хотите поиграть в DICE, в кости, но я не советую это делать. Как видим, на балансе у меня пока 8 сатоши. А чтобы сделать вывод, нужно нажать Account, нажать New Widrowall, то есть сделать новый вывод и выбрать ту криптовалюту, которая у вас тут есть, и указать количество на вывод. На данный момент минималка на вывод составляет 100 тысяч Сатоши. Ребят, видео буду заканчивать, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео жирный класс, делитесь с вашими друзьями и вас еще на моем канале ждут большое количество способов, как без вложений, лайфхаков, хитрых а схем, как можно правильно рекламироваться в интернете и на этом зарабатывать по арбитражу трафика, по бинарным опционам, по трейдингу и обзорам криптовалют. Все это будет на моем канале Компас Инвестиций. Подписывайтесь, у нас уже более чем 124 тысячи подписчиков. А с вами, как всегда, у микрофона был Елисеев Михаил До привет будет с вами Профит. Пока-пока!